шарук Комсы видели там? А, Занесло, да, сюда. У у конец близко. О! О! Сейчас вам расскажу. Мы с вами родом с Молдавии. Угу. А, а вообще находимся и живем в данный момент в, в Великобритании. С угу. Великобритании мы уже приехали сюда на лечение, на правку. Много лет у меня страдает спина, у меня болит позвоночник, у меня головные боли, шейный отдел. Ну, вот решили провериться и нашли деформацию позвонков. Вся, по вся поясница больше середины, наверное. Вот, вот она... Ну Резко встать я не могу. То есть, вот, встала, и у меня начинает. Есть... Мы больше доверяем своим, <сolutely. своим специалистам. И я не думаю, по крайней мере, я не слышала, чтобы в Великобритании были такие мастера. А носки сами что сделали? <с� <с <Cardinal Carphone> Сейчас я не могу точно так сделать. Вдох. Выдох. Тут больно? Нет. Вдох. Выдох. Тут. Нет. Вдох. Выдох. Тут. Ну, нет. Вдох. Выдох. Тут. Нет. Тут. А. Тут. Нет. Тут. А. Ах, Тут. да.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 И, естественно, немножко настораживает, но так, ничего, хорошо. Хорошо. Я всегда хотела хрустнуть шею, и у меня никогда не получалось. сейчас, сейчас впереди. Ну, если только скрутить. Скрутите шею. Шея ну, должна в любом случае как-то. Все плохо, да, это в Англии? Ну да. Угу. Жизнь, нет, да? Шерлок Холмс видели там? Ну нет, конечно. Доктор Ватсон. Нет, они не ходят. Ваша жизнь прожита А забалку быстрее увидели? Ну, да, рядом. А доктор Стренджер? Нет. Круто, нет. Что-то я не слышал. Кушетка, походу. Вау! Лодки, лодки там. Лодки видели? Нет. А нет. Я живу не в том месте. Отхрустела. А кто он хрустел? Не, выдолжило. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Не было ощущения, как будто прострелила спину. От ну, шеи. В спине, да. Тут не обязательно должен быть хрустка, может быть такой, как будто стрела по позвоночнику прошлась. Лоски повлетают. В резинку высыпала. А. Ткань, да, конечно. Ткань хорошая. Волоска, ткань хорошая. М -м -м. -то ткань хорошая. А, ну, это же у вас туалет резинка, поэтому слетает. Там нормально. Там заболевает. силикон. В силикон? Да. Который в груди накачивает, что ли? Алоги, да, в Англии он такие. Конечно. Здесь что же такие начать делать, пока никто не знает. Может завести бизнес. Помоги, помоги, смеши. Что это? Потрясами началось. Почему? Не знаю. У вас надо спросить. Конец близко. Конец, да? А кто-то стараешься с этим с футербаксами? да? не только с Наверное. Я просто же не в Вондоле Не знаю, в это не живу. Я не что-то спросил, это в тоже. С современной так почему голова туда не залазит? Как? Большая выросла, что Ну вытянули? Ну туда залезли. У да да. Вдох. Выдох. Он что, на заводе работает? Вдох. Вдох. Солнечная Британия, да? Удох. Манчестер, милый, буль, буль, да? буль, да? А тут а что, -а киятки -а. еще да? Киятки делали, да? Да нет же. А что за шрам Раз, два, сразу два? Это червяки. Так это ваш, наверное, волоток. Червяки? Червяки. <свят> а, какие червяки? Червяки были в детстве. А -а -а. Там в Англии с игрок, конечно, заведутся они. Или это другое место был? Вы кричите, чтобы тот дяденька слышал, чтобы он потом не пришел сюда. Ой, дядя. Какая попала, да? Отдох. Занесло, да, сюда. Вдох, выдох. Чего все по левой стороне говорится? Вдох, выдох. А вы левша, что ли? Нет, левша. Вдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Чайная пьёте там, да, английский? Да. <связать> Вдох, выдох. Трубку курите, да? Я пью, пока прогоняю чай. Вдох. С чистых угол куэльса? Да, конечно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. выдох. <связать> Что там ещё? А, тут вдох Да. и да стерся можно чуть-чуть да? подышать дышить кто да. шут завод слушай никто нету да. ладно вот у ну, меня ну, пока вдох выдох вдох выдох вдох выдох Руки отдает. Очень сильная. Ой, подождите. А тут вообще высокий болезнь упали. Давай. Упочами, походу. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Ох, подождите. <сосы> <Из> Засоду. Точно. <сосы> <сосы> Понятно, что она любит, да? Ой, у а нас только майский чай. Майский чай. Людмильный чай. Я думала, вы уже хотите со мной попрощаться. Размялись. Сейчас еще полтора часа и готова. Хорошо, что ли? Ой, это Размира хорошо. Дальше что? Сниму процедуру. Лишь уже закончили. Я сам тебе беру по настроению. Эту хочу взять. Завтра эту хочу взять. Вдох. А там улыбнул Захар на получше, да, процедуру? Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. А она вот эти очки тоже вам включает порнофильм, как и ему, да? Удох, да. да. Угу. Удох, выдох. Немецкий, да? Вдох, выдох. Молодец, она людьми знахармучек, такие портинированные. Там вдох. Вдох. Успевает все, вдох. вдох. На, на поезд, так, Вдох, выдох. Вдох. Солнечная молдова. Вдох. Вдох. Останавливаем виноградники, да, в Молдове? Виноградники. Вдох. Выдох. А там печет. У нас тут много, кстати, есть А чего? Район знает, где молдовая живут Вдох. Выдох. Когда мы не на заборах, В районе верхней террасы, где ЖД, в вокзале не живут. В отдоху. Приехала. Тут больно, нет? Тут не больно. Должно... Что -то, что -то нет, уже не больно. Серьезно? Говорю, нет. Специально? Нет, уже не быть. Да, конечно, без шансов. но Ну, там делается в Молдове, да, Каждый второй. Каждый вторник? Каждый второй. Мамочка, Что же бывает, так кур на балконе Это, тоже держит. Да. Это не значит, я должна. С утра вышел, молочка козел попил, да? Подарить, сначала подарить надо. Да? Не уходя из этого. А, ну, я бы ну, хотела, че, чтобы меня отразили процедуры. Что бы еще сделать вам такого, чтобы подольше, да? А. Что-то все а. мягко стало. Да. Вот, мясо от костей отслоелось. А. Да. Конечно, вы от дневники делаете. Еще квартиру сняли, да? Где? Вот тут. Да. А где далеко? Ульяновский проспект. Центр Мира, да? Вдох, выдох, третий дом. А внизу магазин там Гулливер, да? Да. да. Угу. Сбоку кинотеатр, да? Знаю, да, знаю, наверное. Сейчас культурно массово, да, приезд. <связывая> Чуть подальше, там Макдональдс, видели? Не, видела. раньше, там памятник стоит. Макдональдс не питаемся. Да нет, никто не питается. Все <связывая> мимо проходят. Да нет, никто не питался никогда. Нет, не нет, нет, нет, конечно. Ну, правда, говорим. я слышал историю уже. Так я вам серьезно говорю. По-любому. <связывая> да? Вдох. <связывая> только KFC и Burger King, да? Моглёв. Моглёв. Какой? Моглёв. Такой. Какой голод да? А, нет. а что за человек? еще? что, сектанты, что ли? я думаю, я один такой. Я, может, один, да, если что. <свист> Больно? Это тоже специально. Право надо, да? Право. Тебе бутал. Ой, мамочка. Все. все. <связывая> а что такое? Да? Там, Так, человек еще. А, да ладно, пусть на большая, как будто это да? Работаю много, да? Да, Как будто это. Как будто с да? На реку ходили, надо белье стирать на реке, да? Ну. Да. Выдох. Все. Нет, бля, иду, иду я. это я. Вот снова я. Нет. Сам, Больно, нет? Нет. Нет. Врете? Да не говорю, нет, нет. не Выдох. Обычно кто с нами приезжает, врут. Тут. нет? Нет. Я думаю, трясет. Я вспоминаю. Джек Дэниелс тоже оттуда? Да оттуда, оттуда наверх. Тут? Нет. Или это уже ирландский момент, Дух. Тут? Тут больно, нет? Да нет, мне уже нигде не больно. Тут? Нет. Ты... Тут больно же было, нет? Да не больно уже. Точно? А Отговорюсь, правда. Тут. Нет. Тут? Нет. Тут. Нет. Тут. Да вы просто доверили мне изначально тут. сразу. Нет, тут. не болит. Нет. Что у нас на завтрак, сэр, да? Овсянка, сэр, да? Нет, едят они овсянку, у них завтрак вообще. фасоля, бекон жареный, жареное яйцо, жареные сосиски. Бекон и сосиски еще, да? Все вместе в одной тарелке. То есть бекон завернут в сосиску? Да, да. Овсянку как они, да? Тут более нет? Нет. Нет. Чудо. Ага, а, случилось чудо, да? Чудо-доктор. Вообще я с Одессы, а, у меня да. родители оттуда. А -а -а. Серьезно? Да. М -м -м. У меня мать Одесситка. На море купались там, да, наверное? Наверное. М -м -м. Наверное? Вы да. не уверены? Не помните? Да. А тут ходили на Волгу, купались? На Волгу ходили, но не купались. А что, не стали? Ну, было холодно как раз в те дни. И грязно, да? Нет, вода чистая. Где? На Волге. На Волге? Правда. Ну, как какую Волгу ходили? На Вашу. Оо, у вас там совсем все плохо, значит, да? Вы думаете, у меня не с глазами проблемы? Нет, здесь могут чистые. Это что-то, да? Вас сложно проверить. Проверьте, проверьте. Странно, выше там собаки но уже не уже. А собачки а тоже облавливать на чем? Мертвые? Ну. Те, которые вылавливают сначала без ошибника ходят, сейчас плавливают. Игорь Смотри, вы что там ищете еще? Я вот все стесняюсь спросить. Прицеливается. Прицеливается еще. Боже мой, еще. Как полтора часа же еще? Так. Все, все, все проплачено, кажется. Пушо. Выдох. Сели, да? Птички. Вау. Чайкислов, да. Не знаю Расскажешь, куда вы ходили? Ну-ка, за голову Где дети, кстати, у вас? Какие? Дети детей что здесь. Четверо. Не газетная мама. А это сегодня такой токсичный гармок, который надо будет пускать. Ты плачешься дома? Почему? Четыре года, в дом пять, да? Ну, огромчика ложа уже есть. София. София? Шеи, уши оторвать решили. Как ощущения у вас? О -о -о. Бодренько, да? Да. Хорошо. Ну, потрясано такое. Ну, Есть, конечно. Нормально, нервная система перезапускается. Водичка соды, которая помогает. Чай, соды. Соды. это соды. Содует. Шикарная голова сонка. знала принесла в собой. Я уже на Это нормально. Это нормально, Софиечка. да? Софиечка. Да, как вы себя чувствуете? <смех> Замечательно. Слава богу, это закончилось. Да, да <смех> <я>. <смех> Нет, все хорошо. Она очень ждала. Я этот день так ждала, думаю, боже мой, это... Поэтому, нет, все хорошо. Естественно, я не могу сказать, что это не, ну, не безболезненно совсем. Но очень быстро отходит.